Всем хорошего дня, с вами свой строщик Лёха и сегодня расскажу, как я собрал водопровод от скважины до дома. Погнали! В предыдущем ролике рассказывал, как сделал кисон. Кто не видел, ссылочка будет в описании под этим видео. Посмотрите, чтобы понять, о чем идет речь, чтобы ничего не пропустить. Теперь подробно расскажу, как происходил мой монтаж воды от скважины до крана дома, либо ванны. Первым делом необходимо было завести закладную трубу для воды в кисон, которая идет от самого дома еще с монтажа залития фундамента. То есть очень давно. А для этого нужно опять копать. Только в этот раз не так глубоко, а всего лишь на глубину метр двадцать. Ну, вот настолько я сделал. Благодаря подарку Александра, эта лопата Фискарс, копать стало значительно легче. Спасибо большое. Прокопался на нужную глубину и принялся проделать отверстие в кессоне для вот туда закладной. Вечер был очень потный. В общем, в закладную трубу диаметром 50 миллиметров Труба 32-го диаметра, то есть 32 миллиметра, не захотела залезать. Я пробовал и смазку, и трос у меня был, и альпинистный, и от лебедки, ничего. Максимально, куда труба проходила, это 7 метров, а нужно было 11,5. То есть плюс-минус где-то по центру. И это стало проблемой. Ну, а если что-то не получается, он обычно копает. Этот раз не стал исключением. Предстояло выкопать хотя бы наполовину половину пути, на глубину метр двадцать, а там стоит декоративная каменная кладка и приходилось подкопать еще и под нее. После достигнутой глубины я тщательно подготовился, заострил конец, намотал туда трос и принялся тянуть. Спустя 3 часа мучений у меня получилось на середине шланг. 32 трубу вытащил в центре, сверху опять на нее с большим матом одел 32 -ю, 50 ую трубу. Она шла немножко в притирку, почему? Потому что там, во-первых, было питание кабеля, то есть это скважина, и еще был греющий кабель как бонус, на всякий случай. Если бы я сдался и 32 труба, то есть 32 диаметр, не смог бы пройти в 50-ку, я пошел бы купил 25 ю трубу, но я своей цели добился. Сверху на закладную трубу, то есть на 50-ую, я положил обрезки ППС и пенопласта, в общем все что было у меня, плюс-минус утеплители, я то накидал. В основном были обрезки 20 мм, около где даже 50 мм ЭППС, которые остались от подвала, то есть от ремонта, я не всегда все выкидываю, поэтому иногда мусор пригождается. Сделать для того, чтобы у трубы, в которой идет вода, было меньше шансов промерзнуть в лютые морозы. Ну и стал аккуратно все это закапывать с утрамбованием обычной ногой каждые 10 сантиметров присыпки. Теперь пришло время комплектовать насос, а именно прикрепить стальной нержавеющий трос к насосу, подключить ему ПНД трубу и сам провод. Насос убирается по паспорту скважины. Самодеятельность чревата убийством либо насоса, либо скважины. Об этом меня предупредили, поэтому я просто взял паспорт от скважины и пошел в магазин. Сначала креплю трос, потом ПМД трубу, если что, ПМД труба у меня к насосу идет тоже 3,2 диаметра. Вокруг трубы наматываю сам трос в тандеме с проводом и греющим кабелем. Закрепляю все это на синюю изоленту, конечно можно стяжки, но только не дешевые, То есть стяжки рублей только за 500-600, за, за 200-100 за рублей ваши стяжки потом при опускании насоса они просто сползут, это я уже проходил. В моем случае, как электрикам немного изоленты, поэтому мотаю изоленту. Теперь спускаюсь в кессон и делаю подготовку скважины под насос. Спиливаю лишнюю часть, то есть металлическую часть скважины и пластмассовую столько, сколько нужно, а именно, чтобы от пола было, то есть от стяжки залитой 50 сантиметров. Ну, так написано в ГОСТах, так все советуют опытные люди. То есть под корешок, говорят, никто не пилит. С пластиком поступаю так же и примеряю головок. Настраиваю все дело так, чтобы оголовок хорошо сидел в притирку. Кольцо одеть в первый раз не получилось. Не помогали ни волшебные слова, ни сильные руки. В общем, кольцо сделано качественно, хорошее. ни кипяток, то есть ни холод. На кольцо никак не влияют. Она видна на каучуковой основе. Это в принципе хорошо. Поэтому от изменения температуры оно не расширяется, не сужается. Поэтому с матом, стамесками, отвертками кое-как с большим трудом, но натянул. Сначала думал спустить насос, потом кольцо, а потом узнал, что нет, так не работает, поэтому сначала пришлось кольцо надевать. И теперь аккуратно, потихоньку, на нужную глубину, которая прописана в паспорте, спускаю насос. Теперь я его включаю и жду чуда. Чудо произошло, вода пошла, но мутная, немножко с белым оттенком что ли, как позже выяснилось это был известняк, при опускании и поднятии насоса так всегда, но поначалу я испугался. Поэтому включил на 2 суток насос и пусть себе откачивает, а я пока возвращаюсь в дом, нужно смонтировать систему дальше. Вот в этом милом и скромном уголке мне предстоит собрать свою систему. Система подключения сборки проста и понятна. На бумаге, конечно. Ну и ничего, главное есть чертежик и есть понятие как что куда девать. Для начала размещаю самые громоздкие оборудования, ну а дальше уже то что осталось. Первым будет водонагреватель, в моем случае водонагреватель на 100 литров, то есть семья из 5 человек, 100 литров маловато, но мы же каждый день не будем принимать ванну джакузи, я думаю хватит. Вторым идет гидроаккумулятор и тоже на 100 литров. Ну а дальше уже то что осталось. Начинаю паять и соединять всю конструкцию согласно чертежу. Вода, попадая в дом со скважины, первым делом нужно встретиться с датчиками. Их, в принципе, много. Датчики температуры, датчики давления, датчики сухого хода, там измерительные всякие датчики, ну и так далее. Там. Их, в общем, много. Я взял себе два датчика. Один показывает, какое давление в системе, а второй датчик давления, он нужен, чтобы, если давление упало, насос включился и подкачал мне нужное давление в систему. После датчика у меня идет перекресток. Прямо пойдешь, это будет фильтр. Вниз на перекрестье это гидроаккумулятор. Но ну, после фильтра, естественно, это уже идет краны все, там унитаз, ванна и сам водонагреватель. Водонагреватель вливается холодное, вытекает горячее. Ну, естественно, в рабочий нагреватель. В отличие от схемы, которую я показал ранее, у меня не стоит фильтр механической очистки. Мнения разделились, в общем, кто-то топит, что если поставить фильтр перед датчиком, фильтр забьется, датчик не почувствует прирост давления, сгорит насос. Кто-то говорит, что если не поставить фильтр, то забьется датчик этим известняком и тоже насос сгорит. Я сделал так, как мне посоветовал продавец, который работает, непосредственно торгует только скважинными насосами. Он сказал, что перед датчиками ничего быть не должно. Подключаю датчик давления, вот автомат 16 ампер, выход на скважинный насос, почему 16, нужно читать паспорт насоса, там все будет написано. Монтирую отдельный щиток для водоснабжения, внутри будут три автомата и одно УЗО, один автомат греющий кабель, второй это насос, третий автомат это водогреватель, и к нему же ставится УЗО, на всякий случай. Ну и чтобы спасти все свои электроприборы, а это дорогие приборы, то есть насос, датчики, бойлер, я поставил бесперебойник. Скачки напряжения в моем СНТ, это в принципе повседневность, я уже привык. Обязательно подписывал все бирки, ГВС и ХВС, ну то есть холодную и горячую, и бонусом еще на всякий случай подписал вилки, чтобы понимать что и куда. Это я сделал для супруги, чтобы в случае нештатной ситуации она смогла оперативно ухудшить ситуацию и просто добиться и взорвать там всю котельную к чертям. Да шучу, это для себя в старости. Наверное. Перед началом запуска устанавливаю фильтр для воды и ключик вешаю на самое видное место, Ну, чтобы не потерялся. Возвращаюсь к скважину. После двух дней очистки вода стала прозрачной, теперь можно соединять с домом. Ну, то есть, чтобы не убить фильтр в первый же день. Подключаю через клемник все важные провода, а, так как там влажность, моя скрутка быстро окислится, поэтому только клемничек. Желательно, конечно, чтобы у насоса была запасная вилка и эту вилку прям до самого дома дотянуть. Ну это, конечно, в идеале. Убираю клемник в термоусадку и желательно не одну, а желательно вообще обмотать клемник изолентой, а сверху еще и термоусадку. Еще и в пакет, в цемент, в бетон, в гипс. Пока я делаю только один поворот, а весной сделаю два. Так не нужно будет еще огород поливать, там э, воду брать э, для своих нужд. Чтобы в дом постоянно не бегать, нужно сделать турничок. Скважину, а именно металлическую трубу, соединяю с лестницей, с рукавом и заземлением на насосе. Это и будет заземление моей скважины. Произвожу первый запуск, упорный кропотливый труд дал свои результаты и своя вода пошла, первый запуск прошел удачно, никаких подтеков, никаких аварий, ничего не было, все получилось с первого раза, аж прям не верится, поэтому аккуратность и неспешка дают свои плоды. Ну а теперь бюджет, у нас по телеку доходы растут, экономика растет, а, не знаю, мне плакать хочется. Ну в общем, по факту, по чесноку рассказываю. Скважина, 40 метров, обсадная труба металлическая, внутри ПМД питьевая. Самую дешевую контору я не искал, потому что ревато последствиями, взял себе средничком, по знакомству, по рекомендации от другого соседа, ну то есть, что можно наверняка. 40 метров, мне встало в 120 тысяч рублей, вот так. А, Даже докидываем кисон, да. Кисон с бетонированием, с люком, с крышкой совсем. Докидываем то 15. Потом пошел водогреватель 20 на 100 литров, 8000 гидроаккумулятор, Потом пошел фильтр. К фильтру сам этот... То есть очистной, это щиточка еще фильтр. Потом пошел датчики, измерительные приборы, краны металлические, переходники, краны пластиковые, ПМД труба. 32 диаметра греющий кабель обычная полипропилен в общем все это, все это безобразие в куче и сумма получается не очень-то веселая не очень-то бюджетная не очень то скучная также были советы выкопать колодец поставить песчаник но вот мой сосед песчаник делает каждые два года у него он заиливается и все Давно бы уже сделал себе нормальную. Но он, получается, живет только летом. Неудача. У него не дом. И она то ли заиливается, то ли сделана через задницу. Хотя, вроде делает нормально, работает. Получится каждые два года она заиливается. Насос этот песчаник не тянет. Кто-то также предлагал сделать колодец, но колодец тут вот на 15 метрах, по-моему, копали, так воды не нашли. Поэтому о ни о ком колодце речи быть не может. К тому же выкопать на 15 метров в глубину, плюс туда спустить метровое кольцо, и я думаю, что на 20 метрах, по-моему, начинается у нас вода. Так вот, сумма этого колодца будет стоить по сумме, как сама скважина. Это того не стоит. Ну, в общем, как-то так. Цена пусть вас не пугает. На сегодня все. В общем, теперь работы переходит в дом. Будем бомбить дальше дом. С вами был Самастричек Леха. Увидимся с вами через недельку. Всем счастливо. Пока.